Какие песни когда могли исполняться, да, вот именно что, что было традиционно. Вот, допустим, если взять одно, что на свадьбе, допустим, исполнялись жанровые песни именно по случаю, да, то есть песни тоже имели каждый свой случай. Один из обычаев считался, что вот, когда приезжали сваты да, в дом на свадьбе то есть в знак уважения им преподносили пиалу спиртного напитка то есть да раньше молочной водки да и исполняли протяжную песню а, то есть совершался такой ритуал обряд знак уважения то есть песен да и вот именно а, есть одна такая алмазская песня хару мгин да то есть опять же, связано с лошадью что вот бег молодой молодого жеребца очень красивый да и то что на свадьбу приехали люди тоже все как и на подбор хорумин джора хагинус то есть для хорошей лошади хозяин всегда выбирает хорошую реку да где напоить коня то есть если есть возможность да хорошую траву и вот такой глубокий смысл в том что Большое уважение считалось, большим уважением считалось, что именно вот если тебе поют протяжную песню и преподносят а, напиток, то это считалось большим знакомым И тот, тот человек не мог не выпить, то есть обязан был. Это тоже был своего рода э, традиции вот такая именно обрядовая. А, когда а, там еще слова, Харин ахнер дюйнер. это чужой, да, чужие, то есть все люди, которые приехали к нам в гости, они для нас же чужие, то есть э, мы не знаем их, да, только а, типа, с ними породниться, да, а, поэтому исполнялась такая песня, вот именно Харум Банджура. Я слышал, как, да, у я слышал, как исполняли бабушки, есть даже в записях у Нинли Джины Бураевой эта песня Харум Банджура. Если разобрать эти слова, конечно, даже ученые уже давно разобрали это все, но тем, тем не менее хотелось вот именно об этой песне немножко узнать побольше. Ну, я думаю, что в ближайшем будущем мы ее разберем. Либо когда девушка выходит замуж, то есть когда вводят, выносят из дома девушку, да, исполняли тоже протяжную песню, именно Морт Мортртон». Песня, которую вот, э, провожали девушку из дома. Раньше считалось, что если девушка уходит замуж, то есть для рода, своего рода, она считалось, что она умирает. Потому что проводили обряд то есть оставляли ее счастье. То есть человек, когда умирает, говорят, что да? вот, печенье с маслом делают, когда, когда человек умирает. Да? И вот это то есть счастье которое он нажил да и вот до того момента до которого прожила девушка в семье своих родителей тоже она накопила какое-то счастье да какие-то заслуги какой-то буин. вот это все остается дома ее выносят из дома сажают на лошадь то есть девушка тоже имитировал что она тоже умерла и вот когда ее кл клали на лошадь уезжали Считал, что девушка умерла из этого дома, поэтому ее выносили на руках, не опуская на землю. И там же, когда встречали у жениха дома, тоже ее с лошади спускали на руки и на руках заносили в дом. И вот на пороге рассела матрас, который, да, и вот произвели обряд Бермергулганда, Шагачимганда. То есть началась новая жизнь у этой девушки. Вот в этой песне тоже описывается полностью да, весь момент, вся история от крыльца отчего дома до крыльца именно вот, куда она выходит замуж. Калмуки были очень суеверные, да, наши предки, поэтому считалось, что вот именно ритуал Галтельган производился вот тем животом, который был произведен на свадьбе живой баран да этот баран э, приводился жертвоприношения для обряда алтайлан. то есть после этого считал что действительно девушка для своего рода э, она умерла то есть ушла в чужой род так как провели обряд ее род свинники, что она умерла тот же день одновременно на стороне жениха куда она вышла замуж проводят обряд деление волос дают новое имя и опять это праздник да то есть родился новый человек пришел в семью новый человек почему сейчас именно пожилых людей сажают всегда во главе стола до да? всегда беды то есть самым главным почетным людьми считается потому что она прародительница рода да то есть основатель рода также то есть только благодаря ей о, большая семья образовалась и вот только она теперь может руководить им теми или иными обрядами такими этими а кукнардасы это, это именно то самое то самое действие когда на свадьбе провожает девушку а -а -а. вот это называется кукнардасы кукы Кьюк вообще правильно говорят кукерка провожать девушку то есть едут родственники, да, опять. Сейчас, конечно, договариваются о количестве, тот, юн. Ну и раньше всегда тоже это так есть. было. Да, это и есть кюкнардаса, да, То есть через неделю, а через неделю назад Берин Тыркн. Берин Тыркн. Да, да, это именно родители невесты. Родители невесты. Там вот тогда могут ехать Там Гага, там на да, тетя, мамина сестра. Потому что вот сейчас нужно сохранить то, что именно почему едут в делегацию одни мужчины и едут две женщины, да, и эти две женщины должны быть обязательно а, с нохами, но никак не тетями, не гагами, да, никто. И именно они должны быть с нохами. Вообще издревле считалось, что только своим родом жениха едут за невестой, вот сейчас это, да, дабы не обидеть маминых родственников, посылает вторым маминого брата, там маминого брата жену посылает, да, а раньше считалось, только делегация мог находиться, если это, ну вот мужчина, мамин родственник там один, два от силы, остальные все отцовские родственники и а, только женщины, снохи по отцовской линии могли ехать. Вот такой был обычай. А вот Берин Теркен или либо на сотовство, когда едут со стороны жениха, могут поехать и Гага, и Кюрганаха, да. Раньше родители даже на сотовство не ездили, так как называл Таун да. То есть пять раз ездили, как мини сотовство проводили. То есть первый раз ездил, какой-то родственник, да, узнавал, готовы ли они выдать девушку замуж, да согласны ли они принять сватов, то есть если ему отказывали, то второй раз отправляли, там уже отца, брат с женой или с кем-нибудь ехали, то есть тоже разговаривали, вот тогда-то, тогда-то хотят приехать свататься, все. то есть они тоже могли отказать, что девушка еще не достигла определенного возраста. Да? Третий раз уже могли поехать родители, то есть познакомиться, обговорить все, а пятый раз уже это была свадьба, то есть пять. Четвертый раз это было само основное 100, 100 то есть на котором говорилось день свадьбы, время свадьбы. Раньше все, конечно, по времени. Вот именно в такое время должны заехать в Худнор, такое время они должны выйти из дома, на такое время они должны шить подушку. Да? Вот все было по времени. Сейчас вот в Монголии это очень сохранилось, когда вот Едет, едет, свадебная делегация. Они у улама обязательно спрашивают. Но би, а, берин только это а, означает, что у девушки тоже есть родственники, да, что она не сирота, все. Вот в начале, когда а, девушку возят. Едет тоже делегация, да, провожает невесту, что, то есть, если она одинокая, юнчинная, до да, сирота, то, естественно, у нее никого нет, и никто ее не поехал провожать, да, или же, когда даже раньше это крали, урла, да, все, то есть, если девушку привели даже обманным путем в дом и заставили уже помолиться, она уже не имела права выйти из этого рода, из этого дома, то есть, только через своих родственников она могла сообщить как-то, что она не согласна этому браку, да? И тогда приезжали родственники и могли ее забрать. Ну, то есть опять это делался целый ритуал, обряд произошел, что вот именно девушка уходит домой назад, то есть... Бериндеркин, когда приезжает, тем самым они должны посмотреть семью жениха там, все, да? Потому что же сватовство, свадьба, все, на все эти моменты родители невесты же не посещают, поэтому они не знают, как они там живут, как у них дома, в каких условиях они живут. Они этого не знали. Поэтому Берин Туркен это была возможность, когда они могли приехать, посмотреть поближе, познакомиться, сойдем со своими вот, со своим Худнер. Конечно, вот когда рождался первый ребенок, тогда девушка, да, их дочь со своим мужем, с их зятым а, ехали до родственников жены. То есть это назывался а, Тыркан де Тыркан это родственники невесты. Золхка это то есть поздороваться, узнать о их здравии, живы ли, здоровы ли они, да, только да, золхка, тоже опять как целый ритуал, это обязательно, потому что вот сейчас после свадьбы должны поехать девушка, да, и зять когда на сторону невесты, они едут с подарками, тем самым почувствуют, что они живут достатки, все у них хорошо, и тем самым, что Жених благодарит э, родственников невесты. То есть, что все хорошо. Вот на моем личном опыте, да, на моей свадьбе. Три раза наши ездили, э, сватали. Потом э, сама свадьба в сентябре. Потом э, после того, как мы съездили в поселок, на в нашу родину, да, Туктун, после этого мы поехали в Малые дербеты, Вот именно даже жены родственников. Тоже мы поехали с подарками, варили мясо, сейчас немножко можно, конечно, облегчить, но мясо и жир обязательно, потому что, когда девушка приезжает до родителей в гости, она в их семейный очаг должна кинуть свое вареное мясо, жир, молоко, масло она везет, да. И вот когда мы приехали в Дербеты, жены моей бабушка, на улице они в ведре вот развели небольшой костер, и вот мясо, которое мы привезли, оттуда мы отщепнули жир, масло, это все она положила в очаг, в огонь, обошли три раза, и только после этого нам разрешили зайти в дом. Ну, вот такой обряд именно, что она суетая, она что у нее все хорошо, семейная жизнь, все хорошо, вот поэтому вот такой ритуал, обряд совершался. Когда человек умирает, да, человеку делал когда обряд, да? вот или да, все делается через огонь, то есть по отношению духом предкам. поэтому, когда девушка приезжает, бросает в огонь уже чужой очаг для нее, да, то есть родители ее, жир, масло, то есть предки, духи они должны насытиться этим самым. Вот такой небольшой ритуал производили. Род да, заключается в том, что вот именно а, отцов, братья, да, родственники, близкие. Да, в нашем случае, конечно, должны были а, старика, но так как нет уже этих пожилых людей, нашего деда, братьев, да, и уже их нет никого живого, но вот их старшие сыновья уже занимает тот, э, тот да, то самое почетное место. Поэтому мы постарались вот именно через это донести, что вот именно в наш род Курдакан, да, входит невеста, то есть э, моя жена, да. И поэтому, а вообще у нас, в нашей семье, когда слышишь, что вот свадьба у кого-то из парней нашего рода, близкие, родственники, отца, братья могут поехать. Ну естественно, не с пустыми руками. Везли раньше барана и о и говорили, что мы тоже хотим, чтобы снаха в нашем доме помолилась. Эйджа моя, когда выходила замуж, они, она молилась в девяти домах. То есть тогда жили все в основном, в одном поселке, да. И вот до глубокой ночи их водили по всему селу, по всему Хатону. И именно молились, она молилась именно роду нашего дедушки. И она говорит, что она очень сильно устала, потому что это вот огромное количество людей сопровождается. И именно сейчас вот бывает такая путаница, когда люди которые привезли невесту, их заставляют ждать на улице. Да? А без них, то есть заводят девушку, мергулят, проводят ритуал поклонения. Да? В нашем случае, в нашей семье, ну, это считается, что это неправильно, потому что люди, которые привезли невесту, они самые главные свидетели того, что вот именно они свидетели стали того, что она, помолившись, Вошла в их дом. И также вот даже сейчас, если девушка разводится, она также должна помолиться божествам мужа и попросить прощения, что, вот, допустим, она уходит из этого дома. Потому что а, просто так помолившись, а потом просто уйти, это тоже потом когда-то может отразиться на судьбе. Да, да, потому что, ну как бы, как что говорят, что «бурхарна да, то есть нельзя насмехаться над бурханами, да. Поэтому это то же самое, что в глубине души, если, допустим, девушка разводится, у нее есть ребенок, она обязательно должна помолиться роду, своего мужа, потому что когда она вошла в этот дом, она помолилась, а, то есть были совершены все ритуалы, все обряды, да. А уйти из этого дома она забыла, помолившись. Потом, ну, то есть может быть даже с обиды, еще что-то. Даже если с обиды, да, она должна внутри, да, да, помолиться и попросить прощения, что вот уходит из этого дома. Да, Нахцхо, потому что это они тоже свидетели того, что в их рот входит девушка, да, нахцхо, зейкун мергульна в некоторых случаях. Я думаю, что это очень важно, под, под, чем объяснять тем, что вот, допустим, девушка, которая вышла замуж, да, снаха, она не имеет права там докасаться, да мужа родственника не то что доказаться она не могла даже перед ним там без платка появиться, до да, назвать его имя по вот тем самым что вот какой-то барьер между ними должен был присутствовать, да Когда на прошлом этом занятии рассказывал, что когда шел мужа родственник он подавал знаки что действительно вот, идет родственник мужа что она должна достойно выглядеть то есть в платке в носках там. Ну, сейчас всего этого не делают но вот именно потому что мамин родственник он ближе Поэтому он может докоснуться до молодой девушки, да, поэтому считаю, что «нахцхэкюн» или «зэкюр» мергульдом, «шагачимгэн» Девушка держит, что она не пустая пришла в этот дом, а вот именно в руках, в руки ей дают «шагачимгэн» Кость, нет, и варят, готовят из дома, да, потому что нашему роду она поклоняется. Вот. в некоторых семьях а, самой этой костью проводят обряд, то есть да, прикладывают к голове к макушке его вот а в некоторых семьях делают, что она держит в руках, именно что вот с ней она заходит в этот дом, шага Шара это богатство, это потомство, да, это э, достаток скота, то есть Баг, даст, символ, а, символ, символ вот этого да, шарачинга. Почему калмыки никогда не выкидывали вот это шара? Ну, дабы чтобы она нигде не валялась, придумали, что шарара играли игры, да? И вот сейчас даже сегодня вот монголы, когда режет барана, кусочек шерсти, да, или кусочек кожицы именно с той ноги шарачинган оставляют кусочек и нанизывают на нитки. И получается, как талисман, как оберег именно для разведения скота. То есть, берцовая кость. Да, берцовая кость. И также имскуль тоже дарит зекунь. То есть, да, вот, допустим, парня, допустим, двоюродный брат, его гаги, допустим, сын, да, зекунь. Ага. Или же отца, сестры, сын. То есть обязательно зекунь, потому что тоже это человек, который нейтральный, вот именно между ними нет никакой связи, никакой обязанности, да. И вот, да, и у конце он обязательно, тот человек, который на плечо клал подарки, да, рубашку, материал, тот человек обязательно должен произнести Ерель. То есть столько всего уст, всего благопожелания, что этот Умскуль. У нас, в нашей семье, да, Мужчины и женщины все на правом плече. Почему? Потому что все направо -лево, на правом плече. Мужчины и женщины. Я не знаю, чем это объясняется, но всегда старики раньше ругали, что нужно давать правой рукой, брать правой рукой. И поэтому, когда пожилые люди дают бельг, да, деньги, детей всегда нужно приучать, чтобы они брали правой рукой. Правой рукой берут и правой рукой дают. А то, что там говорят, право берут, лево дают, там это уже... <связать> а, нет, это, наверное, все-таки русское больше. Или там деньги ночью не дают и все остальное. В Калмыко самое главное было, что молоко ночью не давать. Молоко – это белая пища, голова всему, да, то есть молоко и масло, и сыр, и все, да. То есть такой он. вечером никогда вот женщины, бабушки, молоко никогда нельзя давать. Молоко из дома выносить. То есть это, это был самый большой грех считался у колбака. Поэтому, когда вот молоко даже, допустим, давали, да, обязательно отливали назад чуть-чуть деньги, -чуть, да. То есть не, не, нет назад ведро. Допустим, если с ведра наливают в банку, да, с банки назад дейджин наливали, чтобы не отдать свое счастье, свой достаток. Да, кишик обязательно. Со всего оставляли кишик, потому что чаша богатство, да, семейный очаг, семейная чаша, она не должна никогда быть пустой. У нас была бабушка, Аугберген наша, ей было 104 года, и она, конечно, очень сильно соблюдала вот эти свои традиции, да, наши. Он, она всегда нас учила, что вот так нельзя брать, вот так нельзя брать, так нельзя давать. И вот после Зул она говорила, что три дня не выносили Зулу, потому что в ту, в ту ночь, когда спускается божество гиган благословляя, а тем самым мы выкидываем его благословление на улицу. Поэтому три дня люди никому ничего не давали. Потому что это был именно такой ритуальный праздник, да? Это сейчас мы ходим с борцами там друг к другу, да? Но это все-таки, да, это все-таки такой сакральный ритуальный праздник. Именно для семейного очага, именно для дома. Что просим благословения в наш дом. А Атсанасар – это праздник весны. Праздновался целый месяц. В течение месяца могли друг другу зайти, спросить, да? у Сенгваругиеват. А нет, наверное, не знали, но самое главное, да, для стариков знать год. Не обязательно знать дату рождения, там, июнь. Самое главное было знать год. Потому что. Да, потому что вот ну, у нас, у Калмыков произошло так, да, всем известно, что после Сибири Калмыки когда приехали, все пока, когда все многие добавили свой возраст, да, некоторые неправильно идут, ну, и вот когда человек, если знает, что он именно вот Мюрнджель, да, он потом перед смертью обязательно скажет. Или как-то в тайне своим детям может сказать, что Бимирнджельта, там, допустим, а не Хренджельта. Почему это делать? Потому что, чтобы, когда человек, после ухода человека, правильно сделают все вот эти обряды, то есть, чтобы ему дошло на свадьбе. Самое главное наверное, было не обидеть никого, потому что э, если человек уходит со свадьбы обиженный, то есть потом это могло отразиться на молодых. Потому что род, э, родители жениха не сделали все возможное для того, чтобы все люди были довольны. А самое главное, конечно, ну, чтобы гость ушел домой довольный, да? Мы же всегда так гостей встречаем да, всех. Всегда готовимся к этому событию. И вот если, допустим, ваш дом пришел первый раз взять, или в да, первый раз пришла снаха, то у Калунков считалось самое почетное подарить ему а, захтаховца. То есть а, зах это воротник, воротник глава, а, всему, да, голова всему. И вот дарили рубашку, а, девушки дарили отрез то есть кусок материала какого-то, чтобы это было памятно, да, чтобы человек потом это носил. И поэтому всегда раньше старики дома держали, да, у всех бабушек в сундуках были ткани, рубашки, да, миллионом были, да, все покупали, надо, не надо, да, а пускай бег, пускай лежит, да, самое главное, что вдруг кто-то приехал, да, там, откуда-то, да, и вот и сразу отдаривали тех людей, вот именно что. Но сейчас, конечно, все, все деньгами. Выражаются люди, да, бикульхойна махан, да, то есть мясо целого барана. То есть туда, бекульхойна, это значит, туда входит голова, Доктор, да, все варит, там, элька, ножку, все варили. А, все вот эти, единство, что шея сиркузин, вот это оставляли дома. И язык, и нижняя часть челюсти, головы. Да, все оставляли это дома, а везде вот только верхнюю часть головы а, барана сварили целиком, ну, то есть как умудрились, потом не вспомнили, ну, как вы сварили целиком? Ванную купили, эти ванны вот ну да, действительно не было людей которые подсказали бы да конечно знаю, да да да вот они когда приехали когда они... Знаю, и, да. и да и самое главное что нельзя да насмехаться над почему вот некоторые ед везут барана одевают его там спортивную, конечно это там забава сейчас для нас да а тогда считался этот баран приносился жертвоприношение же для очищения то есть для обряда именно Калтайльган. Да, символ... Почему он должен своими четырьмя ногами зайти в их двор? Потому что он был предназначен именно для обряда. Для того обряда, который совершает, что девушка умерла да? для этого рода. Поэтому вот раньше старики очень бережно относились и выбирали самого лучшего большого белого ворона обязательно был, должен был белый быть баран. Да раньше, когда варили целиком, то есть грудинку ели только женщины только берячут и вот когда везут берячут, охуев да, отдельный вот этот пакет а, со спиртным, но отдельно это сейчас стали, да, то есть как знак уважения, да. Раньше, почему Берячу Дню Хуэвэ, потому что эти женщины, которые помогали на свадьбе, да, все они делали, да, они должны были вознаграждены быть. И когда привозили вот за невесту вот эту водку, махан, все, и оттуда они брали дейджин. Вот, вот это считалось самым большим уважением Берячу Дню То есть открывали ящик, оттуда брали водку, от мяса брали грудинку то есть то что положено с нохом есть да и вот оттуда компать болта борцу и получался небольшой такой пакет да, для них ну то есть вот вот это называлось беречь духу то есть то есть именно беречь у ХВ это хуэ", еще говорят вот, после свадьбы до да, отправляет тем людям которые не смогли приехать Обязательно, вот если пожилой человек, да, люди в возрасте, им отправляли кусочек мяса, привезенный со стороны жениха или со стороны невесты. Вот это было большим уважением, когда присылают мясо, вот, или то мясо, которое привезли худнар да, они говорят, маха самсу, то есть испробовал, хоть и сам не был на свадьбе, но испробовал мясо свадебное. Именно ритуальные, именно обряды. Да, он побывал, он произносит благопожелания дома. Да? Ну, я думаю, что постепенно мы донесем до людей, что вот как правильно, ну, желательно, да, делать именно в озера, что а, много женщин нельзя отправлять. Ей. То есть ехать в делегации должны только родственники. Но потом я не понимаю, почему отправляет подруг делегации в, в, в счете в количестве, да? То есть, потому что счет тоже это сакральный, да? То есть, приехал четный, уехал нечетный. А вот, вот этот, и нарушается, потому что это не кровный родственник, да? Это не родственник никто. И вот поэтому таких людей нежелательно отправлять. Точно, количество какое должно быть? Есть если... Нет, нет. нет. 12, да. да. Всегда ничего не Допустим, некоторые говорят, что ну, водитель не считается, потому что он не, вне количества поисков. Это нормально. То есть нормально. едет водитель, да, он его не в делегации заводит, а после заведут, там чай угостят, там все это нормально, считается, что Ну, обязательно проводили на стороне невеста, да, когда нас после свадьбы там можно на все чтение или через несколько дней, да, в течение какого-то времени. То есть не откладывая этого обряда. Проводили родственники отца, невесты все. То есть бабушка там, если да, есть дяди все же, невесты, девушки этой дяди, Аугнер. То есть опять же род Аугнер. Все ритуальные части всегда возглавляют родственники по отцу, бабушка по отцу. Даже если есть бабушка, все равно перед ней говорит ее сын, потому что, то есть мужское начало, да, вот по мужскому роду, потом уже женщина. Поэтому, да, на свадьбах вот, надо стараться, когда, ну, конечно, это большое уважение бабушке первое слово дать, да, там, юн, но всегда нужно, чтобы вот именно рода мужчины первый сказал юраль реаль благопожелание, а после него уже вот бабушка, там, кто есть. Поэтому... Первый да, первый всегда должен мужчина произнести. Может, не может, как может, да. Потом может его жена поздравить и дальше уже все остальные. С утра, когда выезжает делегация за невестой, зажигает лампату, когда приезжает, когда именно в тот момент когда ритуал проходит, да, то есть чему она поклоняется? Семейному очагу же. Вот именно на Зул, да, там Цаган, с утра зажигала одну и вечером обязательно. я Почему она говорила, что вот вечером, когда сменяется день с ночью, появляется первая звезда, и вот тогда зажигали лампадку. То есть вот старые люди, все почему-то придерживались этого и зажигают лампаду вечером. Почему и на зол вот? Нельзя пить спиртную, чтобы потом не в третьем состоянии зажигать лампаду. Вот такие вот, вот очень важно, чистыми помыслами, чистыми действиями зажигать лампаду. Вот именно вечером зажигали, когда появлялись первые звезды. И почему вот умершему человеку тоже зажигают лампаду вечером, да, дабы освещать ему путь. Один раз в день, после, там, после 7 дней, один раз в день вечером зажигает там с 5 до семи да, вот именно в тот момент когда день с ночью меняется вот, вот только как юно рождался ребенок и даже вот да, сейчас если услышать, э, что родился ребенок мама да бабушка этого ребенка варила чай и вот приглашали соседей пожилых людей чтобы, э -э -э, и да, Юряха, чтобы этого мальчика все сложилось благополучно, чтобы зажила пуповина, да, все у этого ребенка. Но сейчас не важно, что мальчик, девочка, да, именно ребенка, чтобы благословили именно пожилые люди, чтобы... Э -э -э, да, именно пожилые люди, родственники, мужа, опять же, также, да. Допустим, можно позвать Гагашик позвать с их мужьями тоже, да, сказать, что... Или Цяутен. То есть не день рождения там ни что, а вот именно иретця благословить этого ребенка новорожденного. А -а -а -а -а -а. Ну Но это вот я я вот этого вот тоже не понимаю, конечно. Я не знаю откуда это взялось, так до В's года там до нескольких нескольких месяцев, да, вот. непонятно, конечно. Но, так как мы уже живем, да? На... Когда кто-то приходит сажу а, Ну, э, сажу делают, когда ребенок, мне кажется, путает э, место. А ю, день с ночью, когда сажу, вот, именно бешенам, да, вот это... Спичи брали, вот, сажу и мазали, ну, чтобы ребенок назад восстановился. То есть с глаз ушел, юн, все, жгли спички. Вот видишь, опять через огонь ритуально очищали детей, да? И вот до сих пор же вот, спички, как детям пожгут, они все нормально. И этот. Даже некоторые люди думают, о, там подумают, что вот хороший ребенок, да? И там смеется юн. И бывает, что детям тоже это не, okay, все, не все идет, yeah. да. Ну, конечно, на этом нельзя зацикливаться, потому что детей раньше как воспитывали. Поэтому, э, вот когда в прошлом я говорю, что много говорят, там о, муйор, муйор, да. Это... А сами висеть не могут, что это такое, почему это муйор. Мне кажется, все-таки это было воспитание детей. Чтобы дети были не балоны, там, людей, старших уважали, да. Но даже когда кто-то заходит. Девушки, там, да, парни всегда должны стоять. Выходят и должны поздороваться с людьми и стоять, пока родители им не скажут, может идти, там еще что-то. Вот такого, наверное, было воспитание своего рода, детей. Uh -huh. А когда я учился в Монголии, я заметил, что у ребенка в три года. Ой, вот два года, с 3 года. То есть в два, и еще вот этот киносн, который, да, пока один год добавляет, то есть ему три рута вот говорили кунта и вот трехлетнего ребенка почему-то стригут монголии да тоже наа я не могу говорить так что все должны и у всех так было да я буду рассказывать о традициях, обычаях тех, которых я знаю. Мы не как нашей семье, да. Как именно в моем поселке. да, Как в нашей семье, в нашем роду, как это было. Потому что я знаю, что сколько племен, сколько родов. У да -да, да? всех очень много. Поэтому, чтобы не обидеть никого, не задеть никого, ничего. Поэтому будем рассказывать об общих. Да? То есть я буду рассказывать именно о своем примере, как у нас делают. да, А вот так, вот так, вот так делают в таких родах. Да? Насколько нам известно. Таких. Да? Есть очень много книг интересных. Да? Ну, я думаю, что и похоронные, да, обряды, традиции, я постараюсь рассказать, кто кому интересно. Свадебные именно, да, с там, ну, такие вот небольшие, конечно, да, рождение ребенка, Сеатрский рождение мальчика. Права поэтому, поэтому, <laughs> поэтому, да, эликс... я думаю, что будем приглашать, если что, да, может даже о, и до даже пригласить, да, чтобы более четко. Поэтому я думаю, что в следующий раз тоже даже еще соберемся. Я думаю, что по средам в 6 часов вечера будет день э, традиции и обычаев. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо, благодаря вам мы можем и дальше